Приветствую вас, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер и тема нашей программы «Что мешает отношениям?». Как всегда, напоминаю в начале передачи, что обсудить свои вопросы или задать свои вопросы, высказать свое мнение, отношение к этому, вы можете в социальных сетях, в группе «Центр Красноярск». Ну что ж... Что такое отношения? Они могут быть дружескими, они могут быть партнерскими, они могут быть семейными, может быть и детьми. Но сегодня мы маленько сузим эту тему до отношений между мужчиной и женщиной, которые либо находятся ну, как бы в семье, либо ее планируют, либо как-то об этом думают, может быть не планируют. Но вот э, про, как сказать, построение мужско-женских отношений. Татьяна спрашивает. Я встречалась в кафе со своим куратором по рабочим вопросам. Мой парень устроил скандал. Мол, еще раз и бросит меня. Его ревность мне даже приятна. Но ведь это деспотизм. Татьяна, ну как бы, конечно, это деспотизм. Современный мир устроен так, что вы не можете... Ну, без социальных контактов, а коммуницировать с одними барышнями, ну, технически, мне кажется, невозможно. Ну, если только работать везде будут только одни девочки, да, а вот, а парни, не знаю, куда вы должны пропасть из вашей жизни, вообще из жизни, ну, как бы всей планеты. Я думаю, что парень, на самом деле, собственник, да, и, на мой взгляд, абсолютно не уверен в себе. Вот прямо не просто, а вообще не уверен в себе. Он может быть отличный специалист в чем-нибудь, но как человек он реально не состоялся. Он состоялся как, может быть, эксперт, а вот как человек у нас не получается, потому что если он бы... Реально, ну, вот, вот в себе уверен был, да, то есть, о чем боится, что вы встречаетесь с кем-то, кофе пьете. Он вам реально не доверяет или не доверяет то, что себе, что настолько хорош, что вас могут увести, что вы идете к более лучшему, чем он, что другого больше ресурсов привлечь к вам, вас на свою сторону. То есть, что такое вот бросит вас? Это как, вот это в чем тогда заключается его отношение с вами-то? Это какой-то шантаж, а не отношение? Правда деспотизм? А теперь вопрос, а вам реально чего нравится? Ну, да, человек безмерно, ну, я понимаю, когда нравится, когда человек высказывает, слушай, ну как-то я волнуюсь за да, что-то там с другими мужиками, ну ладно, посмотрим, к чему это приведет. Ну, с позиции сильного человека, да, к этому относится, высказывает свое, как бы, отношение к этому. Ну, когда он начинает, ай-яй-яй, устраивает вам фактически истерику, ну, что это такое-то? И что в этом вам нравится-то получается? Вы хотите, чтобы вас как, посадили в золотую клетку и никуда не выпускали? Или чего вам нравится? Есть, или вы понимаете, что такое любовь? Ну, как бы называет любовью, да, когда вас никуда не отпускает и да, является вашим повелителем, да, можно сказать. Есть, что реально вас в этом будоражит-то внутри? Я думаю, что вот этот вопрос надо прямо вот, ну, не тянуть, а пойти с этим вопросом к специалисту. Он, он же, наверное, еще подумает, что вдруг вы организуете семью, да? А как вы будете реально с ней жить-то, ну в этой семьи с ним, с ней? Вот поймите, человек, который себя ну, в каких-то рамках не уважает, да, не уважает свои потребности, и он и ваши потребности не уважает. То есть, что И вы же встречаетесь, ну, если вы реально встречаетесь по работе, вам реально как что делать-то? То есть в вашей работе не должно существовать мужчин. Ведь кофе вы можете пить и не только в каком-то кафе, да, он к вам может прийти. Кстати, еще на Новый год да, принято дарить какие-то подарки своим клиентам, еще что-то может происходить. Как к этому всему относиться-то? То есть очень важно вам разобраться с собой, что вам в этом человеке так вот прямо держит, вас, восхищает, чем вы так вот, приятность от чего получаете. А так это реально, конечно, деспотизм. Надо понимать, что человек-собственник, неуверенный в себе, выставляет свои жесткие границы, которые не имеют к реальности никакого отношения. Это я не против ревности, я просто пытаюсь показать, где ревность, а где собственничество. Ну, надеюсь, я донес до вас понимание, где надо поисследовать ваш внутренний мир. Маргарита пишет. Для мужа стараюсь быть самой лучшей. Дом всегда в порядке. Выгляжу отлично. Дарю ему подарки. Делаю это, потому что боюсь, что он меня бросит. И уйдет туда, где ему будет более комфортно. Как успокоиться и начать жить? Последний вопрос. Как успокоиться и начать жить? Начать уметь любить себя. А потом к другим применять эту же технологию. Любите других, как самих себя. А вот, смотрите, а вы, кстати, можете следовать, да, это, любите его, как хотели бы, чтобы любили вас. То есть получается, что вы ему во всем угождаете, а тогда вы хотите, чтобы вам люди угождали. Это же так-то корона, да? Ну, то есть угождайте мне, я же вот вам угождаю. Понимаете, вот в чем зеркало этой ситуации? А что значит вот он уйдет куда более комфортно? Вы... какие зоны еще? Ну только секс вы не обозначили, что, что с сексом прекрасен он или требует каких-то корректировок. А все остальное ну как бы подарки есть, выглядите отлично, дом в порядке. Я надеюсь, что он обут, одет, постиран, накормлен. да? В чем комфорт тогда заключается? Понимаете? Но вы превращаетесь, по большому счету вот в этом месте поведения, в маму. «Хочу вас, Маргарита, так огорчить. Это не значит, что-то плохо, но мама у него есть, и становиться второй мамой – очень такая опасная затея. Он останется с первой, ну, в смысле, с настоящей. А вы можете реально покинуть его жизнь. Поэтому попробуйте начать ценить себя то, что вы делаете для него. Это не значит, что перестать все это делать. Попробуйте э, обозначать, что, а как вам важно, чтобы он про это что-то сговорил, что отвечал какой-то взаимностью, делал какие-то поступки навстречу. Если он этого не делает, ну, тогда вопрос, что есть впечатление, что вас просто нагло эксплуатируют, э, называя это отношениями. А вы у него проясняли, как для него комфортно? что ну, реально он хочет. Потому что то, что вы делаете, это, возможно, хотите вы, а ему реально это надо. А если ему это не надо, а надо что-то другое, ну, грубо говоря, ему нужна жена-зажигалка, а в это все он домработницу наймет. Ну, или сам сделает, то вариантов-то масса. То есть ему-то реально чего надо. Если ему надо нечто иное, ну, однозначно он опять уйдет от вас, найдет себе другую женщину, которая будет его зажигать. А вот о его зажигании ничего не говорите. Поэтому, да, это точка, которую следует беспокоиться. Попробуйте встретиться с собой. А у вас какие желания, вот, помимо того, что быть с этим почему именно так хотите заботиться, почему вы хотите, чтобы ему было комфортно? Что такого страшного, кстати, если он уйдет? Ну, может, и, как говорится, искать эту дорогу, еще неизвестно, кому повезло. Может, вы просто боитесь одиночества. Или, может быть, вы не уверены, что встретите другого мужчину, который будет с вами жить. Что вы не достойны более лучшего. То есть вот это, вот, это вопрос к вашей внутренней самооценке. Как вы оцениваете себя, свое достоинство, то, что вы делаете, свой вклад в ваши отношения. Если это не взаимно, ну грустно, может подумать о взаимности. Так что ваш, ваш способ успокоиться, я думаю, что это лучше всего сходить к специалисту. И реально начать жить достойно. Иначе ваша семья ну, приходит ко мне на данную консультацию и говорит, вот мы, проблема, когда началась, 7 лет назад, чего тянули? Не тяните резину. Ну, а мы тоже не будем тянуть резину, у нас минутка рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам. Сегодня мы разбираем вопрос, что мешает отношениям. Отношения между мужчиной и женщиной. Михаил спрашивает, встречаясь с девушкой, все хорошо. Но она постоянно вспоминает своих бывших. А, я, а, с а с некоторыми переписывается и даже встречается. Это нормально или я рогоносец? Михаил, слишком мало вводных чтобы прямо развернуто вам ответить, но ну, попробуем все-таки сделать. Если человек расстается с другим человеком и сохраняет при этом отношения человеческие просто, то это вполне, конечно, нормально. Большинство людей ругаются с другим человеком, потому что расставаться не умеют. И поэтому собачится и через обиду расстаются. Да? Ну как бы Вот и все, их концы воду отрубили все, все канаты, все, да, соединяющие у вас. Теперь вопрос, ну, переписываться, вопрос по каким вопросам, что в этой переписке, как часто, если она, ну, грубо говоря, осталась в уважительных отношениях и, ну, поздравляет, возможно, вот, с Новым годом, с днем рождения, ну, вполне нормально, да, а если она ему, ну, каждое утро спрашивает, как у него в утро, ну, наверное, это ненормально. А если она ну, тоже встречается, встретиться же можно, просто ну, вот на улице шел-шел, встретил, привет-привет, пять минут поговорил. Да? Возможно, какие-то вопросы, которые не завершились в прошлых отношениях, которые надо да, завершить. Ну, мало ли, раздел имущества, разговор про детей, да? какие-то еще другие вопросы могут быть. Ну, не исключено. А если это встреча, встреча просто-напросто, ну, кофе попить и, и регулярно это происходит. То есть, и вопрос обсуждения вообще не касается никаких вот, ну, можешь же быть в отношениях, потом разойтись, но сохранить какие-то рабочие процессы, да, то есть никаких рабочих процессов нет, просто, как говорится, поболтать ни о чем <laughs> звездах, то я думаю, да, надо задуматься, да, что за история такая. А если это разовая встреча, ну, да, сбрось, это, эмоциональные гиштальты закрыли, ну, как бы все хорошо. А если это регулярная опять же встреча, то… Скорее всего, вырагоносец, да. Поэтому ну, надо понять реально, какая частота и какие, какая тематика встреч. И, а теперь вопрос. Она регулярно вспоминает? У меня есть такая гипотеза, что она их вспоминает и сравнивает вас с ними. Ну, может быть, не впрямую, а вот Коля, например, делал так, ну, как бы намекая вам, на да, что а вот он здесь был лучше, здесь был лучше, здесь был лучше. Ну, если вы планируете встречную, ну, в смысле, совместную жизнь, то, наверное, она начнет вас очень сильно пилить. То есть получается, такое, как вы есть, вы ей не подходите. Она хочет вас перелепить, переделать, ну, перемастерить, сделать нечто иное. А потом полюбила то, что было. Ну, как бы вот это. Опасно это для вас затея, я очень вам скажу. Поэтому проверяйте, что происходит, и когда она вспоминает про других, уточняйте. А вот с какой целью ты сейчас вот, ну, привела пример своего бывшего? Так что, Михаил, ушки-то на макушку и вперед. Альбина, у меня есть кавалер, который мне, в принципе, нравится. но ну, надоел, для чертиков. Постоянные смс, звонки, вопросы, где ты? Как ему объяснить, что навязчивость отталкивает? Ну, нравится, надоел до чертиков, да, такие демитральные чувства у вас к этому кавалеру. Ну, как ему объяснить? Ну, попробуйте. Да никак не объясняйте, вы поймите, о чем вам он ему реально нравится-то. Если он такой зануда, то ну, он такой вас останется занудой. Знаете, конечно, не, на, не начнет над с собой работать. Как бы у вас есть миссия быть психотерапевтом или спасти человечество, что че у вас там, какая идея-то. Что То есть, надоело за чертиков, ну нравится. То есть вам нравится, чтобы вас доставали. Ну тогда вопрос тоже к вам, что вы такие вот, ну, любите. Или через это вы чувствуете, что вы нужны, чтобы у вас требованы, что, ну, чтобы к вам относятся. Ну, как бы, сомнительные очень такие подтверждения относительно вашего кавалера. Ну, а что реально можно ему сказать? Ну, не знаю, кого зовут, пускай его зовут Коля. Коля, а ты вот с такой целью мне вопрос задаешь, где я? Ты сейчас что хочешь от меня услышать? Чтобы тебя направил там, где рак свистит или чего? Что за идея меня доставать? Если ты будешь продолжать так делать, ну, наши отношения зайдут в тупик. Если, если не перестанет, не отвечать, не нажмите на СМС. Не, ну, конечно, вы можете хочешь себя психотерапевта начать с ним какие-то диалоги вести, но, к сожалению, вы, вы им не являетесь. Ну, если являетесь, то бы вопрос бы не написали, а, а, а решили бы этот вопрос. Поэтому, Альбина, вопрос, что вам нравится в человеке, который вам нравится за чертиков, да, и объясните ему это очень просто. Просто поставить свои границы. Если вы этого не делаете, то это зависимость. То есть вы друг друга нашли. Он хочет чем-то обладать, а вы хотите, чтобы вами обладали. Но это, к сожалению, не любовь. Это, еще раз повторюсь, это взаимозависимость. Александр, когда вы познакомились, моя Маша была такой интересной, со своим мнением, своей компанией. А сейчас прилепилась ко мне <свистит> в шутку, называет меня мой господин. Исчезли бесшабасно... бесшабашность и дерзость. Мне стало скучно. Как исправить ситуацию? Вот, это как раз вот <свистит> похоже на альбининный вопрос. Александр. Э Надо сказать своей любимой, дорогая Маша, я, конечно, тебя очень люблю, но когда ты начинаешь ко мне прилипать я не, и терять себя, я не знаю того, кого я люблю. Ты становишься частью мной. Но я с собой и так живу. У Мне себя достаточно. Скажи, зачем ты хочешь стать мной? Почему я должен быть для тебя твоим господином? Мне интересно твое мнение. Мне интересна твоя бесшабашность. Мне нравится твоя дерзость, когда ты начинаешь отстаивать свое мнение. Мне это важно в тебе. А если ты этого не делаешь, скажи, где та Маша, которую я полюбил, с которой я начал жить? Ее нету, но ну, получается тогда чего мне? Бросать ружье и всплывать. Еще раз, какая штука? Если вы будете абсолютно ласковы и нежны, то человек реально не поймет ваш посыл. Иногда в послании очень важно быть жестким, твердым и уверенным. Да, это ранит оппонента. Но если ну, назовем это волшебным пинделем, вы его не поставите, вы же его тогда и не спасете. Это ж тогда ваша нежность, это медвежья услуга для него. Ну, как бы, ну носом тыкните его, скажите, ну что за ерунда в наших отношениях? Ты с какой целью ко мне прилепилась? Мне нужно, чтобы со мной был человек, имеющий свое мнение. Человек самостоятельный, самодостаточный, каким-то и была. А вот эта вот объемность, она мне не нужна. Ну, если ты будешь продолжать так же, это прямой путь к нашему расставанию. Будь добра, стань опять немного стервозной, стань немного ярче, напористей, дель, ну, детской, безшабашней. Давай что-нибудь, ну, это, жить ярко. А так это же ну, слияние чистой воды. Давай я буду тобой. О, мой господин, ну, вот так могу посоветовать, чего? Если откликнется, то здорово, если не откликнется, ну, тоже могу, что, предложить. Ну, когда вы ей предлагаете, это очень так, это, звучит, ну, то есть, когда вы предлагаете пойти к психологу, то есть, это звучит не очень корректно по отношению к другому человеку. Вы же не специалист, чтобы ставить диагнозы. А, попробуйте просто говорить про себя, что мне грустно, что так у тебя получалось. Вот такой моментик который поможет вам эту ситуацию исправить. Ну, Александр, важно понимать, а, а, не превращайтесь сами в диктатора. Если человек не меняется, то это же, видать, связано с его каким-то внутренним миром, с какими-то детскими травмами, ну, не только детскими, на самом деле. Ну, то есть это с чем-то связано в нем. Помогите ему это обнаружить. И он скажет вам спасибо и будет благодарен. Ну, в смысле, не, не значит, что он станет вашим рабом, а будет... У вас появится человек, рядом с вами, настоящий, а, не нечто, требующее оформления постоянно. Ну что ж, минутка рекламы. Приветствую всех тех, кто к нам присоединился, и, конечно, благодарю всех тех, кто с нами остается... Продолжаем нашу тему, что мешает отношениям. Анна спрашивает, я понимаю, что друзья – важная часть жизни. Но что делать, если мой парень все свободное время проводит с ними, а со мной только живет? Зовет замуж. Ну зачем мне такая жизнь? Она же должна быть совместная, что мне делать? А вот это вот только живет, как будто там он не живет. Так ну, В смысле, сам вопрос для меня, то есть он приходит только ночует с вами и уходит утром, то есть вот как, как это выглядит. Как, и, а вы рассказываете, как вы хотите, чтобы это выглядело своему парню? Очень часто, я бы сказал, что это не только в этом женщины, но и у мужчины, ничуть не меньше. да? Требуют от партнера каких-то отношений. А когда их спрашиваешь, а какие отношения, по вашему мнению, могли бы быть, как они в вашей голове выглядят, они ничего сказать не могут. И оппонент не может, даже если мысли читать умеет, он, ну, он не знает, куда прийти. То есть, если в вашей голове модели нет, то в голове оппонента ее тем более не будет. Если она есть в вашей голове, то попробуйте ее как-то обозначить. Потому что я пока не знаю людей, которые умеют читать мысли. Может быть, они где-то есть, но я не знаю. А, то, что ваш друг умеет читать жизнь, ну, мысли, я тоже сомневаюсь. Как вы до него доносите, что вы хотите, каких отношений вы хотите, как они могли бы выглядеть? Теперь вопрос. А почему вы не являетесь его другом в каком-то смысле? Понимаю, что вы его девушка, но вот она же, может быть, еще и соратником в каком-то смысле. То есть получается, что э, никаких общих интересов, связанных как с работой, э, с каким-то увлечениями, да, со здоровьем, э, ну, хобби и здоровье не всегда одно и то же. То есть у вас нет вообще, у вас что получается? Единственное, что вас объединяет, это секс. Ну или, возможно, он приходит, ему но, там ночевать негде, или вы ему там готовите. Ну, фактически выступая э, служанкой, с которой он еще и спит. То есть, вот, когда он говорит «со мной только живет», просто когда вы скажете «со мной только живет», ну, вот слово «живет» меня смущает. Что вы в него вкладываете, в вот это «живет»? Э, обозначить э, свою потребность очень важно. Э, понять, что отвечает вам мужчина. Если он ну, увиливает, увиливает, увиливает, ну, надо понимать, что будет ли ваша совместная жизнь. Скорее всего, нет, она будет так, такая же, как и сейчас. Сможете ли вы стать для него каким-то, ну, где вы можете участвовать вместе, с ну, чем-то заниматься, кроме того, что приходит к вам и спит то ну, наверное да у вас получится что-то а если у вас ну не пустит буквально, в буквальном смысле ну нет вот у нас есть вот здесь вот семья да я сюда прихожу у меня вот есть берлога где существует женщина когда этой биологи ухаживает ну и как бы все а там оставшаяся жизнь вы правда хотите такого мужчину ну как бы вот вы я понимаю что я очень часто нацелен на того чтобы люди начали расставаться но, к сожалению, когда люди начинают расставаться, не начинают ценить то, чего имеют. И в большинстве случаев возвращаются. Ну вот начало с того, что слушай. Ну, то, как есть, не, не пойдет дальше. Давай как попробуем дистанцию увеличить. И тогда ценность появляется в этом всем. А если вы, ну, как говорится сами себя обесцениваете, то никто вас ценить не будет, потому что первое, с чего начинается взаимоотношение, ценности себя самого, привнесения своей ценности в отношениях. И вторая ход, это когда вы начинаете ценить другого человека. И тогда у вас получится любовь. Ну, а на сегодня у нас все. Сегодня мы говорили про то, как, что мешает отношениям. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч!